Приветствую всех, и мы в этом уроке будем создавать главное меню для нашей игры. Для начала мы создаем полностью пустой проект, для того, чтобы нам ничего не мешало на этапе создания. Итак, имя проекта, давайте назовем как-то наш проект, ну пускай будет main menu. дальше что нам нужно стартер контент нам не нужен и также также также темплейт мы никакой не выбираем просто выбираем бланк проект и создаем его так у нас открылся проект и теперь нам нужно делать следующее делаем create точнее файл здесь нам нужен uh, new level и здесь давайте выберем empty level то есть пустой level на котором абсолютно ничего нет просто черный фон uh, так сразу создаем папочку new folder uh, в этой папке мы будем хранить наши карты ну пока что у нас одна карта uh, map uh, имя давайте назовем main menu И давайте сразу set color и установим какой-нибудь цвет для нашей папки. Теперь давайте перейдем в Edit Project Settings. И здесь нам нужно сменить все карты на main menu. Это нужно для того, чтобы мы, когда запускали проект, либо же мы тестировали игру, у нас запускалось, собственно, наше меню первым. Так, дальше создаем папочку Blueprint, создаем папочку виджет. Давайте UI назовем. Так что нам еще понадобится папочка дата, и наверное, наверное, ну, я думаю, пока нам этого хватит, давайте создадим еще одну папку. Это будет All Levels, то есть для всех уровней. Здесь мы будем хранить блупринты, которые будут распространяться на все уровни. Так давайте выберем Blueprint. Здесь нам нужно создать game instance game instance создаем game instance является blueprint, который всю свою логику хранит внутри себя и мы можем эту логику вызвать абсолютно на любом уровне с сохранением параметров, то есть если мы какие-то параметры изменим Здесь мы устанавливаем Project Settings, также Game Instance. Если мы параметры изменим, то, соответственно, на другом уровне у нас будут уже измененные параметры, поскольку Game Instance позволяет переносить логику между уровнями. Также нам понадобится Save Game. Save Game нам понадобится для того, чтобы сохранить какие-то параметры, по завершению игры к примеру и когда мы запустим мы подгрузим параметры и тогда у нас будут собственно измененные параметры если мы закроем и откроем игру так что нам здесь еще game мод я думаю мы сделаем для меню <coughs> поскольку без game мода нам собственно особо ничего не вызвать поэтому давайте создадим game мод так нам еще нужен плеер-контроллер давайте создадим плеер контроллер main menu. Uh, так, теперь давайте снова и создадим uh, game Mode base, uh, который, собственно, позволит нам указать, какие блокпрайты uh, нам привязать конкретно к этому уровню. С помощью этого game мода uh, game main menu, это мы потом перенесем в папку main menu, чтобы оно здесь не мешало, поскольку это не распространяется на все уровни. <coughs> Так, main меню. Выбираем здесь наш контроллер. Ну и, в принципе, здесь больше нам ничего пока что не нужно указывать. Все эти параметры, они будут привязаны к уровню, когда мы выберем на уровне, собственно, наш game mode base который мы создавали и переименовали в game mode main menu. И мы можем увидеть, то, что у нас плеер контроллер здесь теперь будет конкретно для нашего меню. Вы можете, конечно, обойтись без game mode и контроллера. Вызвать это, к примеру, на уровне. Но если вы захотите, к примеру, чтобы вас там, не знаю... Камера как-то двигалась, либо вы захотите указать туда персонажа, то вам все-таки понадобится это сделать. Давайте также создадим интерфейс, который будет отвечать за передачу информации между, собственно, нашими бланплинтами и game инстансом То есть мы сможем получить информацию из game инстанса не прибегая к постоянным кастам либо же каким-то другим путем получения ссылок давайте создадим несколько функций это будет toggle main menu toggle option menu также toggle toggle, toggle. что нам еще понадобится меню опции ну мы можем здесь убить кредиты кредит и что-то нам еще наверное понадобится давайте game меню, game меню и тоггл Credit. сделаем игровое меню сделаем окошко кредитов и теперь собственно нам нужно прописать логику в нашем game instance для вызова этих окон так здесь сделаем здесь нам нужно собственно добавить наш интерфейс который будет отвечать за коммуникацию между блупринтами для того чтобы мы могли получать логику давайте перейдем в settings здесь выберем э, наш интерфейс который мы создали ранее и теперь давайте создадим здесь папочку main menu для виджетов где мы будем собственно хранить все виджеты э, сразу уточню что мы в принципе можем создать всего один виджет э, точнее всего один вызов виджета и использовать виджет свитчер внутри нашего а, основного виджета и таким образом переключать окна а, но в таком случае нам тогда а, собственно придется хранить эти кнопки самим виджет свитчером а, и ну самый более простой способ это, собственно, если мы здесь э, укажем вызов виджета каждого отдельно. То есть, мы один виджет будем скрывать, второй виджет будем э, показывать игроку. Э, давайте создадим все нужные нам виджеты. Э, то, что мы прописывали в э, нашем интерфейсе. Это у нас UI main menu, UI settings menu, также у нас UI game menu и еще один виджет это credits. Впрочем, здесь я буду показывать самый простой способ вызова виджетов, смены этих виджетов, для того, чтобы это было ну, очень удобно и расширяемо. Поскольку с виджет свитчером, к примеру, нам нужно постоянно иметь да, кнопки какие-то. Вот сейчас мы вынесем кнопочки в наш main-меню. И в случае с виджет-свитчером, собственно, нам эти кнопки постоянно нужно иметь на экране, чтобы переключаться. Поэтому мы сделаем пока что вот так, Vertical Box. И здесь выберем Size to Content. Установим в самый верхний угол наши кнопки. И здесь, собственно, давайте их продублируем. Сделаем то количество кнопок, которое нам нужно. Здесь вынесем, к примеру, туториал. То есть это может быть какая-то отдельная карта, которая запустит нам обучение либо же мы можем здесь вместо туториала сделать возобновление игры пока что это не имеет значения мы сейчас просто делаем то количество кнопок которое возможно нам понадобится следующая кнопка это game которая будет отвечать за переключение виджета на game меню дальше settings где мы пропишем все настройки для нашей игры кредит где мы можем вывести там авторов, спонсоров проекта и тому подобное, и также выход. Куда же без выхода? Если мы не можем выйти из игры, значит игра уже не очень хорошая. Так, называем все кнопки. Название это важно, поскольку мы будем прописывать им логику и постоянно возвращаться в дизайн граф, это будет не очень удобно называем кнопки в соответствии с тем что они будут вызывать это у нас settings button так следующий кредит и также exit сразу здесь ивенты, выбираем он click event и на клик мы будем вызывать quit game то есть это кнопка выхода которая будет вызывать собственно выход из игры здесь выбираем get player это ссылка на владельца этого виджета то есть выходить из игры будет владелец этого виджета в случае если у вас мультиплеер в любом случае вы прописываете эту логику поскольку Пока игрок в меню Он еще не находится на сервере И вам не нужно завершать сессию Так, туториал Что у нас будет делать Туториал Давайте здесь сначала закомментируем То, что это выход Туториал, я думаю, у нас будет запускать Собственно, какой-то уровень Ну, пока что сделаем так Давайте сразу вызовем для всех кнопок сеттингс и также кредит так мы вызвали все кнопки сразу не забываем сохраняться и компилировать поскольку пятая версия Нарила. Я бы не сказал, что она пока что стабильная Но в принципе вылетов почти нет Вылеты обычно из-за очень странных действий происходят К примеру, если вы будете копировать виджет Внутри которого будет виджет в другой виджет То, соответственно, у вас вероятнее всего движок вылетит Давайте сразу в нашем game instance вызовем наши ивенты То есть это event toggle main menu здесь мы будем делать create виджет то есть мы создаем виджет виджет мы создаем main menu специфик плеер мы наверное, пока не будем указывать делаем promote variable, чтобы мы имели ссылку непосредственно на наш виджет меню дальше мы перед созданием проверим на валидность нашу ссылку и в случае если она не валидно мы создаем а, виджет и записываем в переменную в случае если она валидна мы просто выведем на от ту viewport <coughs> давайте вызовем от to viewport и подключим main меню get для того чтобы в случае валидности нашей ссылки да мы использовали эту ссылку и вот так вот подключим, чтобы в любом случае у нас был add to viewport. Так, в принципе, здесь у нас уже все готово для вызова нашего меню. Compile save. Давайте вызовем event toggle Game меню то есть это вызов нашего игрового меню вызовем также settings меню и вызовем Credits. и теперь мы можем дальше все прописывать давайте скопируем вызов виджета и вывод на экран чтобы нам постоянно это не вводить здесь выбираем виджеты в соответствии с авентом которые мы уже создали и теперь займемся подключением сделаем промовуей был для каждой каждого нашего виджета для того чтобы в случае чего мы могли сослаться на эту ссылку Называем все переменные. В Credits также PromoteVariable. Credits. В принципе, если вы не планируете какого-то особо сложного функционала, где вам нужно будет получать информацию из дополнительных окон, то вы можете просто делать Create Widget и также собственно удаление этого виджета вы будете делать уже внутри виджета поэтому вам не обязательно тогда будет добавлять ссылку на этот виджет но все таки лучше эту ссылку иметь в случае чего у вас не возникнут проблемы с тем чтобы обратиться к этому виджету и получить какую-либо из него информацию Дальше мы делаем все по аналогии, то есть у нас особо ничего не меняется, мы проверяем на валидность, если не валидно создаем виджет, если валидно выводим его на экран, собственно здесь аналогичная логика с первой нашей кнопкой. Да, тут было в так теперь возвращаемся в виджет и пропишем функционал для наших кнопок мы теперь достаем просто getGameInstance, это переменная точнее функция заготовленная уже непосредственно в движке и мы просто вызываем наши месседжи из нашего blueprint интерфейса так так, так, так. Вызываем toggle settings меню message и указываем то, что это settings button. И таким же образом мы делаем с остальными нашими кнопками. Берем game get instance. Дальше мы вызываем toggle game-меню, toggle credits, toggle, что у нас там еще есть, settings, ну settings мы уже сделали. Так, нам остался credits. Так, у нас кнопка Tutorial. Что мы на ней вызовем на этой кнопке? Я думаю, мы здесь сейчас сделаем Open Level. By Name. И здесь мы вызовем уровень, собственно, который мы хотим открыть в случае, если мы нажали на эту кнопку давайте здесь tutorial map введем и здесь также сделаем комментарий пока что у нас нет tutorial map просто если мы создадим чистый level то мы ему ставим имя tutorial map и тогда у нас он будет открываться пока что он открываться у нас не будет поскольку у нас нет этого уровня с таким именем так, compile save. Собственно, у нас уже теперь должно все открываться. Единственное, что мы это, наверное, сейчас не сможем проверить. Давайте это я закрою. Давайте откроем game menu. Здесь у нас пока что ничего нет, поэтому давайте также добавим vertical box. В него добавим пару кнопок. Делаем, собственно, все то же самое, что мы делали в виджете Main Menu. Только здесь у нас будет ну, пускать три кнопочки. Мы это немного расширим, поскольку меню, собственно, вы можете делать как для синглплеерной игры, так и для мультиплеерной игры. Поэтому у вас может быть, к примеру, вы нажимаете на кнопку Game Settings. И у вас э, будет сингл э, game, мультиплеер гейм или create game, то есть создать игру, подключиться к игре, э, либо игра с одним игроком, в общем может быть все что угодно, я примерно покажу функционал э, самого виджета пока что, но ну, я думаю в дальнейшем мы что-нибудь с этим еще придумаем. Э, не забываем называть наши кнопки чтобы нам было проще вызывать потом для них логику так давайте здесь назовем как-то нашу кнопку ну, пускай пока что будет старт здесь мы назовем join game и здесь нам нужна кнопка back Пока что мы не особо заморачиваемся на дизайн, да, у нас выглядит это просто как кнопки, ну, в дальнейшем, я думаю, мы сделаем какой-то минималистический дизайн, поскольку я не являюсь дизайнером абсолютно, но мы как-то это приведем в порядок, чтобы это выглядело более-менее. Также мы берем гейм мод и здесь по клику в back, то есть возврат назад мы делаем remove from parent то есть мы удаляем этот виджет и создаем непосредственно toggle main menu виджет этот мы функционал берем из game мода то же самое с credits только вот здесь скорее всего мы уже покажем существующую информацию да к примеру список разработчиков этой игры Поэтому здесь нам нужен только back button, back, и здесь собственно мы можем вообще скопировать логику, сколько у нас даже именно кнопок одинаковые, back button, копируем. Вставляем и вызываем клик -эвент. и не забываем прокомментировать это так и у нас остается что у нас остается кредит мы сделали здесь сделать комментарий также у нас сеттинг с меню где мы будем уже создавать настройки. А здесь пока что давайте кнопку Back скопируем. И выставим ее <coughs> в нашем Settings меню. Пока что у нас здесь будет только кнопка возврата. Потом мы там сделаем, скорее всего, виджет свитчером. Переключение между опциями э, наших настроек, к примеру, там графика, аудио, э, игровые настройки, байнд кнопок и тому подобное. Так, теперь мы в контроллере. Давайте в контроллере, наверное, это сделаем. Э, на Begin-Play мы вызовем, собственно, наш Майн-меню. Возьмем GetGameInstance и вызовем э, ToggleMainMenu, поскольку нам изначально нужно где-то запустить наше меню. Мы можем это сделать на карте, э, мы можем сделать это в контроллере. В принципе это не особо играет роли, в зависимости от того, что вы хотите сделать со своим игровым меню. Давайте вызовем это в контроллере сколько мы потом еще что-то интересное в меню этом сделаем здесь нам нужно показать set mouse курсор для того чтобы собственно у нас была видна мышка и также нам нужно здесь set input mode game and UI, player controller reference ну и также нам нужно будет получить ссылку на виджет, чтобы поставить ему фокус. Так, э -э, мы кое-что забыли. Давайте перейдем к нашим кнопкам. И здесь после вызова тоггл э меню -э, и тому подобного, нам нужно делать армул from parent нашего основного виджета, чтобы его убрать с экрана игрока. Давайте везде укажем remove from parent, remove from parent, remove from parent. Это нужно для того, чтобы наши виджеты не накладывались друг на друга. Нажмем tutorial, у нас уже происходит переключение. Back у нас возврат пока что не работает, поскольку мы там немного неправильно написали. Давайте перейдем в наш back логику и мы промов точнее вызов виджета ставим спереди а remove from parent мы ставим в конце то есть мы сначала показываем виджет а потом собственно удаляем виджет с экрана поскольку если мы сначала удалим виджет с экрана следующая логика уже в принципе работать у нас не будет абсолютно никак Uh, так, то был меню. Идем дальше. Здесь тоже меняем местами. Так, проверяем. Бэк, бэк, бэк, бэк. У нас ничего пока не происходит. Mm -hmm. Давайте разберемся, почему у нас ничего не происходит. Собственно, у нас глупая ошибка, причем очень глупая, поскольку <laughs> мы вместо Game Instance вызвали гейммод и пытаемся из него получить переключение нашего виджета обратно в главное меню. собственно, давайте здесь установим game instance, поскольку в game моде у нас нет этой логики, нет этого интерфейса, и мы будем всегда получать non нашей ссылки. поэтому так снимем все брекпоинты и здесь просто мы установим game instance. это собственно обычная невнимательность, поэтому поэтому вот так вот получилось так жмем play проверяем game back settings back все работает все работает прекрасно ну и собственно exit сразу все сохраним и что мы еще сделаем давайте новую папку main menu из all levels мы эти три был а перенесем в main menu папку, поскольку они касаются нашего главного меню. Так, снова проверим, все ли работает. Так, карты у нас нет для туториала. Давайте сразу создадим карту. Так, какую карту? Давайте дефолт выберем. Так, у нас tutorial map. Название. Сохраним. Вернемся в main menu. Нажмем play. Tutorial. И у нас открывается карта с обучением. Так, это один вариант из логики. Мы можем потом там заменить эту кнопку, к примеру, на, вознам... на возобновление игры. Uh, так давайте перейдем в наш интерфейс и здесь создадим функцию еще одну это будет у нас uh, собственно референс нашего виджета для того чтобы uh, мы подключили его при создании и также я думаю давайте сделаем сразу функцию это get game для того чтобы также получить ссылку конкретно на наш game instance Uh, так, game instance здесь нам нужен uh, game instance, конкретно наш BP game instance. Название вбиваем uh, game instance. Compile save. Uh, также нам нужен main menu. Давайте get main menu. Output здесь uh, вызываем ui main menu reference также вводим имя main menu compile save и теперь здесь здесь здесь здесь в main menu функции вызываем main menu reference В гейм-инстансе мы здесь просто вызовем self. То есть ссылка на себя. Так, теперь нам нужно, собственно, указать эту ссылку. Так. В контроллере нам нужно так вызываем тоже меню мень на begin play э, и вызываем функцию get reference которая даст нам собственно референс на widget main menu Давайте сделаем это отдельной функцией get_menu_widget и сделаем pure функцией для того, чтобы мы могли подключать это как pure функцию без э, входа к этой функции main_menu и подключаем э, widget to focus. теперь это у нас будет работать так как нам нужно жмем play game back settings back credits back exit все у нас работает Туториал. так и давайте наверное анимируем наш текст для анимации нашего текста мы будем использовать э -э, translation скорее всего нам нужно следить за тем чтобы наш текст сдвинулся в сторону к примеру да как взяла стафас и вернулся но нужно следить за тем чтобы он не вылазил за границы нашей кнопки это важно поскольку если он вылезет за границы нашей кнопки то мы не сможем тогда нажать на нашу кнопку и она не будет работать Так, давайте откроем окна Animation и также нам нужен таймлайн для того, чтобы выставлять ключи нашей анимации. Здесь все работает по аналогии с любым анимационным софтом. Единственное, что мы здесь анимируем, собственно, текст. Так, выбираем наш текст. Главное, выбирайте текст поскольку мы двигаем его здесь ну, текст анимешн, давайте введем я думаю для примера этого будет достаточно так, выбираем ключик это будет создавать нам автоматически ключи анимации жмем трек выбираем здесь текст, поскольку мы анимируем текст, да, собственно мы выбираем здесь текст. Если вы будете анимировать, к примеру, батон, то выделив батон, у вас будет там отображаться батон. Так, выделяем, собственно, наш текст, также в таймлайне. И здесь мы видим что у нас как в четверочке там специального значка нету поэтому нам нужно здесь добавить translation и здесь уже мы будем изменять только translation мы можем нажать там плюсик в случае если мы не создаем ключи автоматически также также также нам нужно поменять здесь на значение 18 то есть чтобы наш текст немного сдвинулся вправо и также нажмем плюсик на translation и у нас получится вот такая вот анимация когда у нас текст немного э, съезжает вправо а, собственно теперь давайте выберем батон туториала и нам нужны event on hovered и также нам нужен event on hovered то есть наведение мышки на нашу кнопку и также когда мышка у нас уходит с поля зрения кнопки а, теперь мы берем анимацию и здесь абсолютно все очень просто мы просто вызываем play animation forward то есть проиграть от начала до конца и также мы вызываем play animation reverse то есть мы проиграем анимацию с Адом наперед. Так, давайте посмотрим. Здесь мы не можем заменить элемент, который мы анимируем. Поэтому нам, скорее всего, придется создать анимацию для всего текста. Это, конечно, займет некоторое время, но давайте посмотрим. У нас текст сдвигается, видите, и уже какой-то интерактив в нашем меню появляется. А, собственно, мы все то же самое, абсолютно то же самое делаем для остальных кнопок по наведению. А, мы проигрываем анимацию и а, когда мышка уходит, мы а, возвращаемся к анимации, чтобы она проигралась задом наперед давайте здесь ведем имя и все остальное мы делаем точно так же создаем новый трек анимации да, это текст анимейшн что у нас там следующее? game выделяем его выделяем кнопку game создаем трек translation да и собственно делаем все то же самое Поэтому здесь мы немного ускорим время. ну и собственно давайте я здесь уберу сейчас текст этот и посмотрим как это все работает у нас все анимации работают теперь мы знаем на какую кнопку мы навелись поэтому это как бы один из вариантов мы также можем менять к примеру цвет если мы на что-то навелись да мы можем заменить не знаю там цвет текст мы можем заменить все что угодно зависит от того что вам нужно сделать итак еще один э, немаловажный факт у нас есть э, небольшая недоработочка, которая э, создает некое неудобство я не сказал бы что это прям какой-то баг то, что если мы переключимся между виджетами, то у нас а, как бы предыдущий виджет останется а, в предыдущей позиции, то есть смещенным. Поэтому это выглядит не очень хорошо и это мы сейчас отправим. А, мы можем это вызвать либо на event construct, либо на event pre а, Собственно, pre вызывается перед констрактом и может также использоваться для замены каких-то элементов э, во время дизайна через переменную э, поэтому мы здесь поставим бранч, чтобы это у нас происходило э, не во время дизайна э, также также также нам здесь нужно сбросить translation собственно всех наших кнопок выделим все сделаем их переменными единственное что мы текст не назвали лучше бы его конечно назвать но давайте пока что вызовем так вызовем set translation И, собственно, Translation установим в ноль. И также подключаем весь текст непосредственно уже к нашему Set Translation. То есть, когда мы создадим виджет, у нас Translation сбросится в ноль. И таким образом мы избежим того, что у нас виджет зависает как бы в предыдущей позиции. Давайте посмотрим. Credits, back... settings. В принципе, все в порядке, у нас все видно. Единственное, что у нас кнопки back, скорее всего, видите, подвисают, когда мы возвращаемся. Это выглядит как бы не очень. Это, конечно, мелочь, но все-таки лучше это сделать сразу, чтобы потом не заниматься этой мелочью. В принципе, мы можем это все скопировать и вставить. На каждую кнопку для того чтобы при создании у нас собственно сбрасывался translation и работало все хорошо поэтому мы делаем в каждом виджете это для нашего текста который двигается с помощью анимации Делаем это в сеттинге, в настройках у нас будет потом побольше текста, конечно же, поскольку у нас также будет переключение с свитчером между типами настроек, поэтому пока что делаем так, основные наши кнопочки, проверяем, то есть у нас все сбрасывается, теперь все работает хорошо и выглядит довольно таки прилично. Так, теперь у меня есть два звука, два звука щелчков, которые мы, собственно, добавим сейчас к нашим кнопкам. И у нас, собственно, уже появится еще и идентификатор звуком. То, что мы навелись на кнопку и нажали на кнопку. Здесь все максимально просто. Мы просто выделяем button, находим здесь style и в style у нас есть hovered. Sound и также у нас есть Preset Sound, то есть мы выбираем соответствующие звуки, которые мы где-то нашли, либо же создали сами и указываем это каждой кнопке, абсолютно каждой кнопке. Ну и в конце этого урока мы получаем следующее. У нас есть звук кнопок. Также у нас кнопки имеют анимацию, то есть они сдвигаются немного вправо. Мы можем переключаться между нашими виджетами. я немного переименовал эти кнопки функционал у них не изменился просто поменял а, текст в этих кнопках к примеру до синглплеер мультиплеер если мы нажимаем мультиплеер то у нас create game join game нажимаем back если синглплеер то у нас собственно запустится наша пустая карта а, ну и также settings пусто у нас здесь Credits, пусто ну и exit